Я в Капитель это венчающее там что-то, колонны. <смех> <смех> <смех> Я говорю, вот в у меня капители у этого производителя дверей написано. В общем, вот лучше, если ваш дизайнер архитектор. У нас тоже иерархия профессии, то есть архитектор это самое широкое. И дальше пошли по направлению. Ну знаете, микрорайоны, поселки, города это все архитекторы. И дальше мы сужаем круг действия. И вот по образованию архитектор, но нашим нашем Саратове занимаюсь... Но да. ну, не только в Саратове. Наша профессия, то есть вот тоже я вам говорила о том молодого или с опытом нанять дизайнера, они а сказали, что э, нашего саратовского или может быть московского, так, пожалуйста, закажите себе московского архитектора, дизайнера, закажите одну квартиру, пусть вам сделают московский дизайнер, а, а какое-то еще помещение саратовский. Э, интересная очень вещь, разные менталитеты, это Почему? очень важно, очень интересно. И если не образовываться, если... Не заниматься вот такими вещами, как то, о чем вы вот даже сегодня, благо дело сейчас магазины, производство, предприятия опять возвращаются к тому, один период этого не было. И, может быть, вы сейчас... Вот часто выходите вот на такие вещи часто вас приглашают то есть это достаточно новое течение то есть производители хотят просветить своих заказчиков этот тренд называется образование бренда он очень, актуален. очень полезен согласитесь очень полезен всем то есть он даже нам полезен то есть мне нереально знать досконально все не обращаясь вот, допустим к александру к нашему менеджеру который знает все досконально о дверях да, это... Технологическая карта компании ⁇ Волсовец ⁇⁇ это 180 страниц. Просто представляете, это не... А что такое дизайнер? Для чего он вообще стройке? Все процессы он аккумулирует. То есть мы наш проект ⁇ это как рыба, как каркас, как схема того, на что нанизывается все остальное. Какие смежники? Электрики, сантехники, мебельщики, я не знаю. И такой вот остерегающий момент очень-очень рекомендую. Ведь ну, каждый узкий специалист, он от души, он возможно предложит вам самое лучшее изделие, он посоветует вам самый интересный продукт и э, предложит его в таком всеобъемлющем э, масштабе, что для остальных продуктов в вашей квартире место не окажется. Если простым языком если вы позовете сначала кухонщиков, они в кухне уставят вам и зал, и спальню, и все, скажут, что это вообще прекрасно. То есть для этого есть дизайнер-архитектор, который равноценно распределит, даст место кухне, дивану, спальной зоне, рекреационной, общественной зоне и так далее, и тому подобное. Вместе с вами мы посоветуемся, мы проанализируем. То есть это из-за того, что каждый русский специалист ему нереально вникнуть комплекс вот этого всего. То есть в этом скорее находитесь вы и мы. И вот э, почему с дизайнером лучше прийти элементарно э, в магазин, там, двери да даже мебель заказать. Потому что не факт, что вы сможете технически и вообще донести до специалиста, что вы хотите. То есть на словах это одно, а по факту это другое. Не зря говорят один раз увидеть, увидеть лучше, чем сто раз услышать. Это однозначно. Вот, поэтому... Наша профессия это образование каждый день, иначе а потом мы учимся друг у друга, мы учимся у вас, у заказчиков каждый раз, чему-то учитесь вы у нас, чему-то учимся, мы это однозначно, потому что разный подход, разные задачи, каждый раз разные водные и поэтому вот, допустим, вы, вы почему не задаете вопрос, почему я не могу в интернете похожий проект, допустим, найти тоже решение, если вы, допустим, без дизайнера планируете этот ремонт. Ну, вы считаете что это находим, возможно? Находим. И это Прямо один в один. Нет, ну зачем один в один? Какие-то элементы. Элементы. Индивидуально, у каждого свой взгляд на вещи. И там окна на север, тут на юг, на восток. Там, так, так. Ну, в общем, вы глобально тоже подходите сразу к вопросу со всех позиций. Молодцы, они все это понимают. То есть, скорее, вот один в один вот, перенести и повторить, это практически нереально. Нет похожей идентичной квартиры, да, хотя... Это есть какие-то, например, вы, как правило, технические педагогические задачи, что если, ну, сейчас, допустим, вы сами определились, что желательно цвет дверей. Значит, что должно переходить, например, полы, если свет, или, например, там, цвет дверей для туса? Что должно быть дальше? Я вам шире расскажу. Да, очень полезный вопрос. скажите, что должно на что обратить внимание, потому что его очень паучильно рассказывает. Я стараюсь охватить необъятное, потому что судить более конкретно. Я опять начну, как бы шире, потому что когда ты дальше запускаешься как бы рассказывать, просто в у вас, ну я понимаю, простите, в ресторане я просто продолжаю. Просто когда э, делаешь ремонт или начинаешь что-то, вот есть какие-то обязательные моменты, на которые нужно обратить внимание для того, чтобы была функциональность, для того, чтобы была комфортность конкретно для тебя и для того, чтобы был ну, более-менее связанный, так сказать, э, э, стилистический интерьер. Да? Вот, может быть, вот какие-то... Прям вот, по, да, по пункту. Да, да, да. Основное второстепенное. Вот это, знаете, Первое. Нужно для себя определить, прям вот как техническое задание. Вы прям себе пишете. То есть вот вы имеете пространство. Первое, что вы должны сделать, это план. Вы должны перед собой иметь его, вы должны его обмерить. Потому что вот эти размеры сразу же диктуют те возможности, которые туда можно включить. Какие? Мебель, сантехника, сантехника. Какое количество этого всего? То есть вы в первую очередь думаете над планировкой. Очень важно понять, где у вас влажные зоны, где жилые, где общественные. Вы сразу рисуете в голове сценарий, в какой части квартиры, чем вы будете заниматься, сколько вас человек, какая площадь каждому человеку нужна. Все процессы диктуют вам эту планировку. Не просто так из головы, не просто. То есть это все математически просчитывается, и математика не врет никогда вот, значит, первая планировка. А, дальше. Допустим, вы предварительно прикинули эту схему. А, все дальше зависит от габаритов элементов. Каждый элемент имеет определенные размеры. Возьмем ванну, то есть угловая ванна. Что один... Да, то есть, а, а у нас вот не, не, не совсем то, что умещается. Может быть, вообще избавиться от ванны и сделать душевую кабину. Так. Почему нет? Вы тем самым сэкономите 2 квадратных метра, которые, как, я не знаю, дадите. Квартира без гардероба – это вообще не квартира, то есть э, существующая тенденции. Значит, это мы сделали. То есть мы абсолютно уверены, что с этим вопросом мы справились. Дальше очень важна, но ну, опять же, стилистика. Мы же не можем с вами классическую люстру взять, взять современную дверь. Это будет казаться, что мы из разных квартир, что мы с вами привезли. Как сейчас считается модом, если раньше мы мебель перевозили, то сейчас мы ее не везем, мы все подбираем друг другу, то есть мы стали более развиты в эстетическом плане. И дальше очень важно, да, я что, везем. что, везем. что везем. я сказала, Потому что мы не везем, везем, а подбираем. мы оставляем ее а в старой квартире, в квартире а в новой и новой или тогда под эту мебель делаем, под ту мебель, которая была, мы с нее начинали. Да. Да. Да. Да, да. То есть это задача сложнее. Делал ремонт, думал, ну я занимаюсь, уже торгую, строю материалы, только я сделаю сам. И вот все ошибки, вот первое, опа, а горячей воды в доме нет. Опа, надо повесить а, вода надо вода. провести, повесить, а через год только горячей воды. Надо повесить котел. Ну, я знаю, где повесить котел. Я понимаю, что у меня в ванну уже полы лежат, я уже не протянул в ванну трубу с горячей водой. Пришлось ее тянуть по коридору. По-общему. Бить полы в коридоре и тянуть в ванну. И... Потом, когда стали подключать, тоже тоже ветк пришел, все, розеток нарисовал, насувал розеток, все, ушел. Тогда все стали ставить. Оказалось, что эти розетки, плейн розеток оказались замедлены. Когда стали подключать плиту, духовку, еще что-то, и палки. Одной розетки не хватает для посудомойки. Там две розетки, а должно быть три. Вот, вот, вот это вот это все вот эти мелочи, это вообще вот просто. И вот каждый раз вот это. А чего ж вот это не сделать? Есть, а как мы подключим к... сюда посудомойку, А, а где? Да, где да а вот это о чем говорит? О том, что не взаимодействуют между собой, а не бригада, что? что ли, надо понимать? Ник никто, они, взаимодействуют они, взаимодействуют. они, они, каждый не знают, что у тебя будет. Ты им должен сказать, вот здесь у меня нужно то, то. Им, дозу, дозу. им все дозу. равно. Он сказал, сколько мы будем стоять розеток. Ну, ну как? Ну сколько я не знаю, сколько я их буду вот стоять. Да. Я хочу, чтобы вы мне сказали. Не надо розеток. Но вы же знаете, что вам нужна посудомойка, на кухне, что вам нужно. Ну, да. то есть, в, в, в принципе, вам нужно сначала сделать. надо нарисовать, о, что где будет стоять, если сам, и понятно. Нет, нет, нет, не знаю. Их задача, чтобы вы им сказали, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот то, о чем я вам говорила. Вот они, да, они берут проект, на котором нарисовано все. Нет, и нет, вот по сантехнике все выводы, все пойдут. Или он делает, говорит, а чего у тебя там будет стоять? Да, ну да я сейчас сделаю. И вот все. То есть вот честно, потом ему да, говоришь, ты же мне не сказал там ставить. А он говорит, а вы мне не сказали. И все. Есть, да. да, он говорит, ты мне не сказал там поставить. Все, все спрашивается мне, там, с вас. Если нет дизайнера, все спрашивается с вас. А вам всего лишь ну, да надо вот это все понимать. Понимать, что -то. анализировать. И мне кажется, когда заставляешь с точки зрения того, что ты будешь делать. Почему? Я про розетки хочу сказать. Когда я делала дом ремонт, у меня розетки просто было катастрофически мало. Когда я строила дачу, я просто шла и говорила, здесь будет камин, здесь дети будут лежать, ну, ну, да. телефоны, здесь ну, ну, у них да. будут планшеты, здесь будет телевизор, Здесь будет кондиционер, в итоге заходишь, каком одни разе. Иди что ты делаешь? Я говорю, я делаю то, что я упустила в квартире. А как я, я как это тут расставила? мебель расставила, все отсеки замебелили. Вот. Ну, вот, то есть так же расставила. Я их очень много, там и за мебели, и часть осталась нет, здесь. здесь. Но постар... как поставили? То есть, и, и расставочку да. мебели надо сделать. А сразу сделали. Но сразу есть такая мебель. Это хотелось бы и в идеале. Но вот только сегодня я общаюсь и делаю коттедж, в котором мы не можем прийти к единому мнению. Знаете почему? Потому что слену семьи. И очень много. И один хочет телевизор здесь, а другой хочет на другой стене. Один по соображениям фэншуй, а другой чисто по своим привычкам. Он хочет смотреть в сад или вообще куда ему хочется. Как мы выходим из этой ситуации? Мы просто делаем универсальное пространство. То есть я делаю три планировки. Я, я, мы мы рассматриваем вот то, о чем вы говорите, и там еще сложнее, там классика, вы знаете, что в классике, это если здесь в современном интерьере как-то розетка, она вполне уместно будет смотреться, потому что мы подберем ее там а, по стилю, и она будет таким техническим элементом, не бросаться в глаза, в классике вообще зиять розеток не должно, то есть они должны быть настолько грамотно спрятаны, то есть если это камин, то четко нужно знать высоту камина и над ним. То есть мы тогда делаем так, то есть мы разрабатываем сценарий. Ага, значит, если у нас диван стоит тут, то у нас остаются бра, А розетки телевизионные мы все делаем внизу, и они оказываются за диваном. Если у нас телевизор, значит, мы ставим сюда уже мебельные высокие элементы, и бра у нас является подсветкой для этих вот шкафчиков там, для посуды, к примеру. То есть мы уже четко себе рисуем вот эти три сценария. Потому что иначе бесполезно делать ремонт инженерии, это главное. Это, знаете, в проекте Карбюзе, сейчас недавно среди его коллег появилось, значит, в 15 веке, до того дошло, что великий Корбюзи, Ле Корбюзи, это архитектор французский, он создал коттедж, все прекрасно, он забыл провести канализацию. То есть более того, в прошлом году меня вызвали на коттедж, в котором, знаете, монолитные перекрытия, все так красиво, но там нет вообще коммуникации.